Приветствую вас. Я Владимир Суртаев. Хочу сделать вам новогодний подарок. Для этого я приглашаю вас на онлайн-встречу со мной, на которой я расскажу вам, как без архитектурного образования, без умения рисовать, делать дизайн и визуализацию интерьеров, не уступающий профессиональным дизайнерам и архитекторам, отучившимся по нескольку лет. Как создавать 3D-интерьеры, кому это нужно и зачем, Обо всем этом мы будем говорить с вами на бесплатной онлайн-встрече, на которую вы можете зарегистрироваться прямо сейчас. Нажмите на ссылку под этим видео и переходите на страницу регистрации. На онлайн-встрече я подарю вам ссылку на бесплатную программу, с помощью которой вы сможете делать вот такие визуализации, не уступающие по качеству профессиональным дизайнерам. Вы удивитесь, когда узнаете, что для создания такого дизайна вам не понадобится супермощный компьютер и дорогие программы. Вы это все сможете делать на абсолютно любом ноутбуке и даже планшете. Вы сможете это освоить самостоятельно абсолютно бесплатно. Либо купить мой курс по ее освоению, который я создал для вас и буду презентовать на этой встрече. Благодаря этому курсу даже школьник или студент или пенсионер сможет делать крутые визуализации интерьеров, способные конкурировать с профессиональными дизайнерами, потратив на его изучение всего одну неделю. А наиболее целеустремленные смогут пройти его за 2-3 дня. Начинать обучение можно с абсолютного нуля. И вам не потребуется ни умения рисовать или чертить. Все это программа сделает за вас. Если вы можете выбрать для себя подходящий макияж или костюм и обладаете хорошим вкусом, то значит этот курс для вас. А если учесть, что освоить программу вы сможете и сами абсолютно бесплатно, не покупая курс, то это и будет вам новогодним подарком. Вы только представьте что придя на онлайн-встречу, вы получаете подарок на Новый год себе или своим близким. А если на онлайн-встрече со мной вы решите приобрести курс, то новогодние каникулы станут для вас и ваших близких незабываемым квестом в мир 3D-моделирования интерьеров. Сделайте себе подарок, приходите на онлайн-встречу со мной и откройте свой мир 3D-дизайна интерьеров.